Приходит мужик в любимый бар, садится за столик, три дня его не было, смотрит, а на столе какие-то зарубки и спрашивает у барменши, а это-то что такое? Она ему говорит, да вчера мужики приходили, письками мерились, у кого больше? Уже так скачил! Растягнул штаны, вывалил своего красавца. Барман так смотрит и говорит: слушай, мужик, да ты не позорься! Они вообще с другого конца отмерили. Благодарила, благодарю, и буду благодарить. Спасибо всем за поздравления. Мне очень приятно. Захожу вчера. Все соцсети переполнены, столько поздравлений, пожеланий. Спасибо огромное, что каждый уделил минуточку своего времени и поздравил меня с днем рождения. Это очень приятно. Вот как говорят, не дорог подарок, а дорого внимания. Вот, мне вот действительно, реально приятно было получить вот столько поздравлений, пожеланий в свой адрес. Спасибо вам огромное.